Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и ведущий Роман Плинсков. Как обычно в это время на телеканале «Универтв» спустя небольшой зимний перерыв мы вновь в эфире и готовы радовать вас новостями из мира студенческого и мирового спорта. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. «Уникс» и «Агварс» – обзор прошедших матчей. АСБ дивизион «Казань» – первый матч для «Юлбарсов» В этом году. Что готовят казанские Убарсы на оставшуюся часть сезона? Начнем сегодня с обзора. На этой неделе довольно-таки интересные матчи получились в Континентальной хоккейной лиги, Единой лиги ВТБ и в топ-16 Еврокубка у казанских. Клубов, а именно Акбарса и Уникса. Амир Сабиров всю эту неделю следил за этими командами и сейчас готов вам рассказать, как для них прошла эта неделя и как они выступили в своих чемпионатах. Смотрим. Насыщенная неделя выдалась у Акбарса и Уникса, интересные матчи смогли увидеть поклонники казанского хоккея и баскетбола. В среду, 27 января, казанский Уникс одержал уверенную победу в рамках ТОП-16 Еврокубка. Соперником в третьем туре был черногорский клуб Морнер Бар. Первая четверть неожиданно осталась за хозяевами, 22-21. Но в каждом из следующих отрезков Уникс показывал свое превосходство. Разгромные 22-14 во втором и 27-18 в третьем, тому подтверждение. Как итог, 87-70, и Уникс закрепляется на первом месте в таблице, имея в своем активе 6 очков. Самым результативным игроком матча стал легионер уникса Азея Канан, набравший 18 очков. В четверг Казанский Акбар сгостил у автомобилиста из Екатеринбурга. Барсы очень мощно начали матч. Но в середине первого отрезка хозяева смогли отодвинуть игру от своих ворот и привести пару хороших атак на ворота Адама Рейдеборна. Первый период остался безголевым. Но уже в начале второй 20-минуты казанцы повели в счете в две шайбы. Сначала Альберт Ярулин мощно щелкнул от синей линии, и шайба с помощью рикошета от защитника хозяев залетела в ворота Якоба Коварджа 1-0. А уже через 48 секунд Дмитрий Воронков воспользовался ошибкой игроков автомобилиста. Вышел один на один с вратарем и обыграл его 2-0 лучшие возможности имели хозяева, чтобы забить. Сначала Артем Галимов свалил за задержку плюшкой. Позже Андрей Пидан за подножку, но реализовать не получилось. А в самой концовке второго периода автомобилист все-таки добился своего. Хозяева организовали красивую комбинацию. Степан Хрипонов с передачи Питера Холланда сокращает разрыв в счете. 2-1. Третий период подарил нам всего одну шайбу. Александр Бурмистров нашел до на пяточки Найджел Доуса. Отдал передачу, а канале с хорошим кислым броском поставил точку в матче. 3-1. Акбар заработал 2 очка, а лучшим игроком встречи был признан вратарь Адам Райдеборн, который отразил 3. В субботу баскетбольный Уникс проводил 15-й тур Единой Лиги ВТБ против ЦМОКи Минска. Почти в каждой четверти аутсайдер из столицы Беларуси смотрелся очень даже неплохо. Разрыв в счете был минимальный во всех четвертях, кроме четвертой. Но разница в классе все-таки сказалась – 76-66. Американский легионер-хозяев Нейт Уолтерс набрал аж 18 очков, став самым результативным игроком встречи. Казанцы одерживают девятую победу подряд и продолжают погоню за лидерами чемпионата – за Зенитом и ЦСКА. Также в гости к Акбарцу пожаловал китайский который все еще имеет шансы на попадание в плей-офф. Начало матча пошло явно не по сценарию Акбарса. Кости имели очень хорошие возможности выйти вперед. Сначала Данис Зарипов получил 2 минуты за подножку. А 3 минуты спустя уже Найджел Доус отправился отбывать наказание за блокировку соперника. Но китайский клуб своими возможностями не воспользовался. Не забиваешь ты, забивают тебе. В конце первого периода Артем Галимов забил шедевральный гол, который должен попасть во все хит-парады КХЛ. Нападающий красиво обыграл защитника и вратаря гостей. 1-0. Второй период по своему сценарию напомнил первый. Команды также играли вязкий хокей с небольшим преимуществом Макбарса. И хозяева также забили гол в раздевалку от Учился молодой защитник Даниил Журавлев с передачи Альберта Ярулина и Дмитрия Воронкова 3 2-0. В середина третьей 20-минутки подарила болельщикам гостей надежду на камбэк. Алексей Топорченко поразил ворота Тимура Белялова 2-1. Но уже на 16-й минуте Тревор Мёрфи снял все вопросы о победителе матча. Защитник хорошо бросил от синей линии и реализовал большинство в Казани. 3-1. Акбас одерживает вторую победу подряд и отправляется в трехматчевую выездную серию. По маршруту Челябинск, Екатеринбург, Магитогорск и Уфа. Амир Сабиров неделя спорта. Теперь перейдем к студенческим новостям. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета 28 января провели свой первый матч после длительного зимнего перерыва в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Первый соперник в этом году – сборная Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. За противостоянием этих двух принципиальных соперников наблюдала наш корреспондент Диана Урядова и сейчас вам подробно расскажет о ходах женского и мужского матча.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 Так и Академия разыгрывала тактику «вход-пас-бросок». Они с легкостью набирали очки с быстрых, мощных проходов.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 спортсмены вот поэтому я считаю что в принципе я доволен результатом как мы сыграли да мы играем каждый раз на победу но все же но все же бывают э, такие моменты что игроки просто сильнее тебя такое случается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 После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру защиты. Федеральный университет решает перейти в игру все в нападении, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фалы в атаке от федерального университета дают баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 47 Преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительные 10 минутки игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала.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 После очередных матчей в Ассоциации студенческого баскетбола дивизион «Казань» давайте взглянем на турнирную таблицу. Среди мужских команд на первое место вышли игроки Академии спорта. Четыре победы подряд и ни одного поражения в сумме 8 очков. Вторыми идут баскетболисты Энергоуниверситета. У них 7 очков. Тройку замыкает Казанский федеральный университет. У них 6 очков. Среди девушек на первое место также вышла Академия спорта – 8 очков. Всего на одно от лидеров отстает Казанский федеральный университет. Третье место между собой делят КНИТУ КТК и КНИТУ КАИ. У них 5 очков в активе. Следующие матчи сборной КФУ проведут 4 февраля. Соперник – Казанский государственный аграрный университет. Начало в 17.30. Прямая трансляция будет в нашей группе ВКонтакте. Кроме баскетбола, на вторую часть сезона, поговаривают, запланировано очень много интересных мероприятий. Наш корреспондент Наталья Жирнова поинтересовалась у руководства спортивного клуба «Казанские юлбарсы», чего ждать любителям студенческого спорта во втором полугодии в сезоне 2020-2021. Прямо сейчас она поделится со всем тем, что она узнала. 2020 научил, что планы на будущее лучше не строить. Однако у спортивного клуба Казанского федерального университета «Казанские юлбарсы» на этот счет другое мнение. Руководители спортклуба постепенно делятся своими планами на будущий семестр, рассказывая, что ждет спортсменов на оставшуюся часть сезона. И одним из основных событий станет проведение внутривузовского этапа чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Вообще у нас несколько видов спорта, и самый интересный, который добавился в этом году, промодисциплина DOTA-2. Он у нас весной и осенью стал самым массовым видом спорта, и мы планируем, что будет более 20 команд, что каждый институт примет участие, и DOTA в очередной раз покажет, что это один из самых популярных уже видов спорта. Также у нас из промодисциплин бадминтон. Женский мини-футбол, ну, мы стали чемпионами в этом году и планку надо также поддерживать на всероссийском суперфинале. Ну и традиционные виды спорта, это как настольный теннис, шахматы, мини-футбол, стритбол, волейбол. И все планируем провести на высоком уровне. К тому же, в планах Уил Барсов продолжит проведение такого важного мероприятия, как Спартакиада студентов и аспирантов, которая стартовала в начале учебного года и перенесенная с прошлого года спартакиада первых курсов. В феврале месяц у нас продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Есть виды, которые мы вынуждены были принести, но надеемся, что ситуация у нас нормализуется, и мы спокойно сможем. Продолжить нашу спартакиаду и провести запланированные виды. Есть некоторые нововведения в этом году. Во-первых, это спартакиады первого курса, который была принесена с осени на весну. В апреле месяце мы стартуем и в мае планируем закончить. Есть новые виды, которые включены в спартакиаду, но пока не будем раскрывать, надеемся для наших первокурсников это будет сюрприз небольшой. Помимо основных мероприятий в зимний период для студентов пройдет традиционный оздоровительный выезд «Поезд здоровья», где каждый желающий может активно провести свои выходные. Мы планируем то, что в зимний период времени мы сможем задействовать наших студентов и провести выезды, так называемый по здоровью. Но в этом году они будут проходить в нашей обсерватории. Думаю, все-таки морозы спадут, и мы сможем вывести, как, -то, как только сессия закончится, студенты с радостью поедут с нами, чтобы прокатиться на лыжах. Во второй части сезона, кроме традиционных мероприятий, руководство спортивного клуба планирует организовать еще как минимум два мероприятия. Но вот что именно будет, держится в секрете. Есть одно новое мероприятие, которое мы хотим предложить нашим студентам всем, всех курсов, Принять участие, небольшая спартакиада онлайн, которая будет посвящена памятной дате. Пока это тоже в Тайне, но в будущем все секреты мы постараемся раскрыть и предоставить нашим студентам. Остаток сезона 2020-2021 Казанские улубарцы проведут в плотном графике. Каждую неделю сборные Казанского федерального университета будут выступать на республиканской и всероссийской арене, где с гордостью будут отстаивать звание одного из лучших студенческих спортивных клубов страны. Наталья Жирнова, Неделя спорта. Продолжаем говорить о планах казанских юлбарсов на остаток сезона 2020-2021. У меня в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Привет, Роман. Что же, давайте еще раз обсудим, что нас ждет в этом году, в 2021 на что смотреть, где играть и все остальное по порядку. Ну, в первую очередь, можно сказать, что для наших студентов приготовлены очень много спортивных мероприятий, у нас ожидает несколько горячих месяцев. Во-первых, основной акцент в феврале и в марте месяца мы делаем на внутривузовский этап чемпионата АССК, отборочный этап. В этом году у нас появились довольно-таки много участников. Стоит отметить, что в отличие от прошлого года мы движемся вперед, расширяемся. Поэтому постараемся для наших студентов подготовить все площадки и провести этот отборочный этап достойно, и чтобы наши лучшие спортсмены представили наш университет, наш студенческий спортивный клуб на всероссийском финале. Кроме этого, у нас запланирована спартакиада, продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов нашего университета. И в апреле месяце у нас стартует спартакиада для студентов первого курса. Эти э, три крупных мероприятия, главные для нас, главные для нашего университета. Э, поэтому мы приглашаем всех наших студентов принять активное участие. Угу. В сюжете вы говорили, то что вот у нас есть пару мероприятий, которые планируются, но пока что под секретом. Не настало ли время э, раскрыть этот секрет или еще подождем? Я думаю, немного подождем и раскроем э, секрет э, по окончанию чемпионата АССК. И э, тогда можно будет говорить, э, так как эти мероприятия запланированы на апрель, май месяц. Угу. Хорошо, тогда перейдем к ССК. Раз уже подвели к этому внутривузовский этап – это одно из прям основных мероприятий Казанского федерального университета прям в ближайшее время, так получается, да? А все верно. У нас э, буквально через неделю стартует отборочный этап по игровым видам спорта, по индивидуальным видам у нас отборочный этап продолжается. Э, надеемся, что все. Игры, все встречи мы завершим в срок и э, подадим отчет для того, чтобы э, наши коллеги из, э, из э, ассоциации студенческих спортивных клубов проверили отчеты и подвели итоги по нашему этапу. Mm -hmm. Ну По поводу нашего этапа я проанонсирую, друзья, за ним вы можете следить в нашей программе, на нашем телеканале, также в группе ВКонтакте «Казанских юлбарсов». И начнем, получается, с 5 числа, числа, да, с 5 февраля. Жеребьевка в прямом эфире в час дня состоится, прожеребим мы все игровые виды спорта, футбол, стритбол и волейбол, Шесть жеребьевок нас ждет, так что обязательно подключайтесь, 5 февраля в час дня мы в прямом эфире проведем для вас жеребьевку. Ну а сами что ждете от этого мероприятия? Не от жеребьевки, а в целом от АССК. Насколько удачно получится выступить в этом году? Насколько больше команд может поедет на Россию? Ну, если смотреть э, вообще организацию э, этого проекта, э, в первую очередь стоит отметить, что э, те организации, э, организаторы от э, Ассоциации студенческих спортивных клубов э, очень э, хорошо подходят к организации. Э, этот проект всем нравится. Э, в этом году лично я считаю, что от э, нашего университета должно все-таки э, принять участие больше команд, так как есть э, команды, которые у нас получили прямую путевку по итогам э, прошлого сезона. Это футболисты наши, э, волейбол женский. Надеемся, что э, мы сможем достойно провести внутривузовский этап и э, отобраться по рейтингу. Ну, кроме этого, и попробовать э, пройти региональный отборочный этап для того, чтобы э, наши команды э, тем более, можно сказать, что всероссийский суперфинал будет проходить опять на нашей территории, то есть в городе Казани. Хотелось бы, чтобы наши студенты максимально приняли участие, для того, чтобы получили удовольствие и получили соревновательный опыт с другими спортсменами. Ну, остается пожелать только успехов вашему спортивному клубу и красивой, честной спортивной борьбы в этом чемпионате. Спасибо. У нас в студии был Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, еще раз большое спасибо, то, что пришли. Увидимся с вами в пятницу на жеребьевке внутривузовского этапа. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Блинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч.